Сегодня воскресенье. По старому стилю 13 марта, по новому стилю 26 марта. Неделя четвертая Великого Поста. Постный день. Глаз восьмой. Сегодня праздник. Преподобного Иоанна Листвичника. Перенесение мощей святого Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского мученика Савина Ермопольского, Египетского, мучеников Африкана, Помпия, Публия и Терентия, мучеников Александра Пинцкого, мученицы Христины Персидской, преподобного Анина Халкидонского, пресвитера, священномученика Николая Попова, пресвитера, священномученика Григория Поспелого, пресвитера. Житие преподобного Иоанна Листвичника, Синайского Игумена Преподобный Иоанн Листвичник почитается Святой Церковью как великий подвижник и автор замечательного духовного творения, называемого Листвицей, поэтому преподобный получил прозвание Листвичника. О происхождении преподобного Иоанна почти не сохранилось сведений. Существует предание, что он родился около 570 года и был сыном святых Ксенофонта и Марии, память которых празднуется церковью 26 января. 16 лет отрок Иоанн пришел в Синайский монастырь. Наставником и руководителем преподобного стал Авва Мартирий. После четырех лет пребывания на Синае, святой Иоанн Листвичник был пострижен в иночество. Один из присутствовавших при постриге, Авва предсказал, что он станет великим светильником Церкви Христовой. В течение 19 лет преподобный Иоанн подвязался в послушании своему духовному отцу, После смерти Аввы Мартирия преподобный Иоанн избрал отшельническую жизнь, удалившись в пустынное место, называемое Фола, где провел 40 лет в подвиге безмолвия, поста, молитвы и покаянных слезах. Не случайно в Лествице преподобный Иоанн так говорит о слезах покаяния. Как огонь сожигает и уничтожает хворост, так чистая слеза омывает все нечистоты, наружные и внутренние. Сильна и действенна была его святая молитва, об этом свидетельствует пример из жития угодника Божия. У преподобного Иоанна был ученик, инок Моисей. Однажды наставник приказал своему ученику наносить в сад земли для грядок. Исполняя послушание, инок Моисей, из-за сильного летнего зноя, прилег отдохнуть под тенью Большого Утеса. Преподобный Иоанн Листвичник находился в это время в своей келлии и отдыхал после молитвенного труда. Внезапно ему явился муж почтенного вида и, разбудив святого подвижника, с упреком сказал, «Почему ты, Иоанн, спокойно отдыхаешь здесь, а Моисей находится в опасности?» Преподобный Иоанн тотчас пробудился и стал молиться за своего ученика. Когда его ученик возвратился вечером, преподобный спросил, не случилось ли с ним что-то плохое. Инок ответил, «Нет, но я подвергся большой опасности. Меня едва не раздавил большой обломок камня, оторвавшийся от утеса, под которым я в полдень уснул». «К счастью, мне представилось во сне, что ты зовешь меня, я вскочил и бросился бежать. А в это время с шумом упал огромный камень на то самое место, с которого я убежал. Об образе жизни преподобного Иоанна известно, что питался он тем, что не запрещалось уставом постнической жизни, но, умеренно, не проводил ночей без сна» хотя спал не более того, сколько необходимо для поддержания сил, чтобы непрестанным бодрствованием не погубить ума. «Я не постился чрезмерно», — говорит он сам о себе. «И не предавался усиленному ночному бдению, не лежал на земле, но смирялся. И Господь скоро спас меня». Примечателен следующий пример смирения преподобного Иоанна Листвичника. «Одаренный высоким проницательным умом, умудренный глубоким духовным опытом, он с любовью поучал всех приходивших к нему, руководя их к спасению. Но когда явились некоторые, по зависти упрекавшие его в многословии, которое они объяснили тщеславием, то преподобный Иоанн наложил на себя молчание, чтобы не подавать повода к осуждению, и безмолвствовал в течение года». Завистники осознали свое заблуждение и сами обратились к подвижнику с просьбой не лишать их духовной пользы собеседования. Скрывая свои подвиги, преподобный Иоанн иногда уединялся в пещере, но слава о его святости распространилась далеко за пределы места подвигов, и к нему непрестанно приходили посетители всех званий и состояний, жаждавшие услышать слово назидания и спасения. В возрасте 75 лет, после 40-летнего подвижничества в уединении, преподобный был избран игуменом Синайской обители. Около четырех лет управлял преподобный Иоанн Листвичник святой обителью Синая. Господь наделил преподобного к концу его жизни благодатными дарами прозорливости и чудотворений. Во время управления монастырем по просьбе святого Иоанна, игумена Раивского монастыря, память в Сырную Субботу, и была написана преподобным знаменитая Лествица «Руководство для восхождения к духовному совершенству». Зная о мудрости и духовных дарованиях преподобного, Раивский Игумин от лица всех иноков своей обители просил написать для них истинное руководство для последующих неуклонно, и как бы лествицу утверждену, которая желающих возводит до небесных врат». Преподобный Иоанн, отличившийся скромным о себе мнением, сначала смутился, но затем из послушания приступил к исполнению просьбы раивских иноков. Своё творение преподобный так и назвал «Лествица», объясняя название следующим образом. «Соорудил я лествицу восхождения от земного во святая». Во образ 30 лет Господня совершеннолетия знаменательно соорудил лествицу из 30 ступеней, по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения. Цель этого творения – научить, что достижение спасения требует от человека нелегкого самоотвержения и усиленных подвигов. «Лествица» предполагает, во-первых, очищение греховной чистоты, искоренение пороков и страстей в ветхом человеке, во-вторых, восстановление в человеке образа Божия. Хотя книга была написана для иноков, любой христианин, живущий в миру, получает к ней надежного путеводителя для восхождения к Богу. Из толпы духовной жизни преподобный Феодор Студит память 11 ноября и 26 января Сергей Радонежский память 25 сентября и 5 июля, Иосиф Волоколамский, память 9 сентября и 18 октября и другие, ссылались в своих наставлениях на Лествицу, как на лучшую книгу для спасительного руководства. Житие мученика Александра Пиденского Святой мученик Александр был пресвитером в городе Пидне, недалеко от Салуни, Своей проповедью святой обратил многих язычников в христианство. Во время гонений на христиан при императоре Максимиане Галерии, правившем с 305 по 311 год, святой Александр был подвергнут жестоким истязаниям, а затем обезглавлен. Житие мученицы Христины Персидской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 прося исцеления. Вокруг святого собралось также несколько учеников. Один раз, на семнадцатом году его подвижничества, к святому пришли несколько человек и просили чем-нибудь утолить жажду. Надеясь на силу Божию, преподобный послал одного из учеников к высохшему колодцу. Чудом Божиим колодец наполнился доверху, и этой воды хватило на много дней.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 Святитель Николай Исповедник родился в Константинополе во второй половине восьмого века. Глубокая вера и готовность к подвигу исповедничества были заложены в нем его родителями – Феодором и Евдокией. Они дали сыну настоящее христианское воспитание, прикрепленное примером их собственной жизни. Отец его пострадал как исповедник православия от императора иконоборца Константина Капронима, Правевшего с 740 по 775 год. Мать, разделявшая все испытания своего мужа, последовала за ним в изгнание, а после его смерти вернулась в Константинополь и окончила жизнь в иночестве. Святой Никифор получил хорошее светское образование, но больше всего изучал священное писание и читал духовные книги. В царство Маниэльва IV, правившего 775 по 780 год, святой Никифор получил звание царского советника. Находясь при царском дворе, он продолжал вести строгую добродетельную жизнь, твердо хранил чистоту православной веры и ревностно защищал почитание святых икон. После смерти Льва IV в царствование Константина VI, правившего с 780 по 797 год, и его матери Святой Ирины, в 787 году в Никее был созван Седьмой Вселенский собор, осудивший иконоборческую ересь. Глубоко зная священное Писание, святой Никифор от имени императора выступил на соборе в защиту православия чем оказал большую помощь святым отцам собора. После собора святитель Никифор несколько лет оставался при дворе, но полная суеты жизнь все более и более тяготила святого. Он оставил службу и поселился в уединении при Босфоре, проводя жизнь в научных трудах, безмолвии, посте и молитве. Святой Никифор построил церковь, основал монастырь и вел строгую иноческую жизнь еще до принятия иноческого пострига. В царствовании императора Никифора I, правившего с 802 по 811 год, после кончины святого патриарха Тарасия, святой Никифор был избран на его место, принял иноческий постриг, и священнический сан, и был возведен на патриарший престол 12 апреля 806 года, в день Святой Пасхи. При императоре Льве V Арменине, правевшем с 813 по 820 год, яром приверженцем иконоборческой ереси для церкви, вновь начался период смут и гонений. Император не мог сразу начать открытое гонение на православие, поскольку иконоборчество было осуждено Седьмым Вселенским Собором. Святой патриарх продолжал служить в Великой Церкви, смело убеждая народ хранить православную веру, и проводил последовательную и неослабную борьбу с ересью. Император начал вызывать из ссылки епископов и клириков, отлученных от Церкви Седьмым Вселенским собором, составив из них еретический собор. Император потребовал, чтобы патриарх явился для прений о вере. Патриарх отказался рассуждать о вере с еретиками, так как учение иконоборцев уже было предано Анафеме, Седьмым Вселенским Собором. Он всячески старался образумить императора и его окружение. Безбоязненно разъяснял народу учение о почитании святых икон, написал увещевание к императрице и градоначальнику Евтихиану, ближайшему к императору-сановнику, присоединив в конце пророческое слово о скорой гибели еретиков, откарающей руки Господней. Тогда еретический собор отлучил от церкви святого патриарха Никифора и его предшественников, блаженно почивших патриархов Тарасия и Германа. Святой Никифор был сослан сначала в монастырь в Хрисополе, а затем на остров Проконнис в Мраморном море. После 13 лет лишений и скорбий 2 июня 828 года святой патриарх Никифор скончался в изгнании. 13 марта 847 года нетленные мощи святого патриарха Никифора, пролежавшие в земле 19 лет, с торжеством были перенесены в Константинополь, в соборную церковь Святой Софии. Святитель Никифор был выдающимся церковным деятелем своего времени, украшением века и кафедры, и, много послужив церкви, оставил обширное духовное наследие, многочисленные труды исторического, догматического и канонического содержания. Жития мучеников Терентия, Помпия, Публия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и иных Святой мученик Терентий и его дружина пострадали при императоре Дикие, правившем с 249 по 251 год. Император издал указ, в котором повелевалось всем подданным приносить жертвы языческим идолам. Когда этот указ получил правитель Африки Фортунатиана? Он созвал народ на площади, показал страшное орудие пыток и объявил, что все без исключения должны принести жертвы идолам. Многие, испугавшись мучений, согласились, но сорок христиан во главе со святым Терентием мужественно заявили о своей верности Спасителю. Фортунатиан удивился их смелости и спросил, как они, разумные люди, могут исповедовать Богом того, кто был распят иудеями как злодей. В ответ на это святой Терентий смело ответил, что они веруют в Спасителя, добровольно претерпевшего крестную смерть и в третий день воскресшего. Фортунатиан понял, что Терентий своим примером воодушевляет других и велел заточить его в темницу вместе с тремя его ближайшими друзьями. Африканам, Максимом и Помпием. Остальных мучеников, в том числе Зинона, Александра и Феодора, Фортуна Тиан решил принудить к отречению от Христа. Однако ни уговоры, ни страшные мучения не поколебали святых мучеников, их жгли раскаленным железом, поливали раны уксусом, растирали солью, строгали железными когтями. Несмотря на страдания, святые не ослабевали в исповедании Христа. И Господь укреплял их. Фортунатиан велел привести страдальцев в храм и еще раз предложил им принести жертву идолам. Мужественные воины Христовы возвали к Богу: Боже всесильный, проливший некогда огонь на Садом, за беззаконие его, разори и ныне этот нечестивый храм идолстей ради истины Твоей. Идолы упали с грохотом и рассыпались, а затем разрушился весь храм. Разъяренный правитель приказал казнить их, мученики, славя Бога, преклонили свои головы под меч палача. После казни 36 мучеников Фортунатиан призвал к себе Терентия, Максима, Африкана и Помпия, показал их казненным и снова предложил принести жертву идолам. Мученики отказались, правитель наложил на них тяжелые оковы и приказал морить в темнице голодом. Ночью ангел Господень снял с мучеников оковы и напитал их. На утро стража нашла святых бодрыми и полными сил. Тогда Фортуна Ниан приказал волхвам и заклинателям навести в темницу змей и всяких гадов. Стражи через отверстие в крыше заглянули в темницу и увидели невредимых мучеников, которые молились, а змеи ползали у их ног». Когда заклинатели, исполняя приказания, открыли двери темницы, не слушая заклинаний, бросились на них и стали жалить. Разъяренный Фортунатиан повелел обезглавить святых мучеников. Христиане взяли их святые тела и погребли с честью за городом.